Володя, привет! Хотел сказать тебе одну вещь. Я тут задумался и понял для себя, что вот я был на очень многих тренингах за последние три года, наверное, там, личностного роста, каких-то экономических тренингов, бизнес, там, ну, в том числе и твой. Так вот, из всех тренингов, где там преподаватели и тренера были профессионально обучены, они там что-то там заканчивали. Я так поразмыслил и подумал, что только на твоем тренинге я действительно смог получить то, что мне было нужно, то, зачем я приехал, и я, так сказать, удовлетворил свои потребности, то есть возможность теоретически все это изучить, а потом на практике тут же незамедлительно все это применить и сохранить инструменты. У меня получилось только у тебя, поэтому я тебе в очередной раз хочу выразить свои благодарности и восхищение, что ты действительно, ну как бы, я так подумал, ты, наверное, все-таки тренер с большой буквы. Это так и есть, это, ну вот, почему-то я последние несколько дней об этом думал, я решил тебе это записать и озвучить. Я хочу, чтобы ты об этом знал, дорогой Володя. Удачи тебе, давай как-нибудь увидимся. Кстати, в Москве буду 16 числа. Спартак, Зенит.